Приветствую вас, друзья. Скажите, частенько ли вы видели на обложках глянцевых журналов вот такую вот картину? То есть модель, у которой проблемная кожа, с прыщами туда-сюда. Не видели, да? Согласен, такое не нечасто увидишь. Скорее всего, чаще нам попадаются журналы с чем-то вот таким. То есть девушка с идеальной кожей, макияж и так далее и тому подобное. Вопрос. Как такого добиваются? Но неужели все модели имеют просто идеальную кожу? Конечно же нет. А так как с вами канал Секрет Ютубера, мы сейчас вам все прекрасно расскажем и покажем, как работают профессиональные ретушеры, подготавливая модель к печати на таких вот изданиях. Ну, например, как вот сейчас я для примера взял обложку журнала Космополит. Итак, конечно же, все мы не идеальные Бывает и модель придет какими-то проблемами на лице. Ну, переела чего-нибудь девушка сладенького, выскочили, там, прыщи или еще что-нибудь. Да, конечно, визажисты, стилисты постараются там макияж сделать, как-то все это закрасить, замазать, но не все, получается, исправить перед фотосессией, именно вот э, по макияжем. Где-то все равно что-то будет проступать и так далее, и тому подобное. А и вот тут э, в работу вступают уже ретушеры, то есть люди, которые а, подготавливают в печати фотографию данной модели. Ну, так как я уже подготовил для работы вот такую вот фотографию, то есть явно а, девушка с проблемной кожей, что же мы будем а, делать и что же мы сможем сделать в данном случае. Конечно, раньше мы могли бы воспользоваться там а, лечащей кистью восстанавливающей, и так далее, тому подобное, ну, во-первых, это было бы несколько долго и муторно, во-вторых, не всегда мы смогли бы достичь идеального результата, потому что самое проблемное как раз в обработке это лицо человека, ну, потому что, во-первых, представлено она достаточно крупно, особенно если это фотография на обложку журнала, и здесь нужно стараться сделать все идеально, чтобы... Не выглядело ужасно. Сейчас компания Adobe, когда впустила в работу свои нейрофильтры, практически ну, облегчила жизнь и работу э, людям, которые занимаются обработкой под подобных фотографий. Ну что ж, сейчас и мы с вами попробуем себя в образе э, такого виртуального стилиста-визажиста. Давайте приступим к фильтрам. Neural Filters, открываем. Сегодня мы рассмотрим работу одного фильтра. В принципе, нам больше другого сегодня и не нужно будет. А те, кто досмотрит ролик до конца, узнают, где скачать эти фильтры, как их установить, чтобы они работали беспроблемно и не доставляли вам никаких неудобств. Ну а пока у нас все тут открывается. Ставим лайк под видео. Подписываемся на канал, кто еще не подписался. Не забываем жмякнуть на колокольчик, чтобы дальнейшие уроки не пропустить. Ну а мы сейчас приступим, так сказать, к волшебству. Будем делать из этой девушки действительно модель. Итак, фильтр, который мы будем сегодня рассматривать, относится к фигуре фильтров для работы с портретами. И называется он Askin Smoothing. Прошу прощения за мой английский. В общем, как вот видно из картинки, которая нам тут подсвечивается, он как раз и предназначен для обработки проблемной кожи. Суть в чем его? Фильтр а, смазывает, заретушевывает именно те участки кожи, которые требуют обработки. А при этом все остальные а, участки, не проблемные, остаются без изменения. Ну, я бы сказал, просто какая-то магия на самом деле, ну или работа нейросетей. Включаем наш фильтр, и он тут же начинает работать. Чтобы вот мы смогли увидеть реальный результат его, давайте вот увидим, поставим, чтобы результаты выводились у нас на новый слой с маской. Так нам будет проще понять, какие участки именно были затронуты обработкой, а какие остались без изменений. Вот сейчас я ползунки не двигал, вообще вот как есть по умолчанию, вот сейчас сами увидите результат результат что что говорится именно на лицо в смысле на лице будет возможно не сразу результата получится достичь идеального потому что уж слишком много вот проблем на коже да вот видите вроде бы как меньше стало но все равно есть давайте размытие поставим максимальное на сто процентов уже намного лучше, но все равно вот есть еще участки, какие видны. То есть давайте вот сравним. Вот этот переключатель, он как раз позволяет сравнить то, что было до и то, что после. Вот это изначальное, это после обработки. Видно, да? То есть у нас мазываются, затрагиваются только те участки, которые именно необходимо обрабатывать. Давайте нажмем ОК. OK. И нам ведь никто не запрещает повторно запустить этот фильтр, чтобы до конца избавиться от проблем на фотографии. На маске как раз вот мы, зачем я вот маску вывел, чтобы мы могли как раз и увидеть, что именно те вот, какие вот места обрабатывались. Вот белые точки на маске, это вот то, что вот подверглось изменениям. Давайте сейчас объединим эти два слоя и снова запустим фильтр. Мы сейчас просто доведем картинку до идеала, которую можно, в принципе, потом отправлять будет на печать в журнала. журнал. И никто не скажет, что девушка пришла на фотосессию каким-то ужасом, кошмаром на лице. Все будет просто идеально. Ну и вновь, вновь включаем наш фильтр. Давайте сейчас посмотрим по умолчанию, насколько он улучшит то, что уже было улучшено. Ну вот уже почти никаких следов я бы что и не видно, немножечко вот наполовину еще увеличу, ну так, как по мне, вообще идеальная фотография, а если до конца увеличить, да, по сути, по сути, никаких следов уже, ну это просто идеально, нажимаем ОК, вот по сути так вот быстро мы с вами обработали фотографию, которую можно использовать уже для печати, конечно же, э, остались вот места проблемные на шее где-то, но Тут уж извините, фильтр, он и предназначен только для обработки лица, а не всего тела человека. Ну, все остальное тут уже ручками-ручками можно подправить. От всех этих вот проблемных участков не осталось практически ничего. Есть кое-где, но они не бросаются уже в глаза, и на это можно особо не обращать внимания, я думаю. Ну, для сильно въедливых людей можно и это почистить, в чем проблема. Можно и это убрать все. Опять соединяем оба слоя. И... Ну, типа того. Здесь я, конечно, особо не старался делать как-то обложку журнала или еще что-то. Так. Немножечко накинул. Ну, вот. Получается, что вот девушка с идеальным лицом уже на обложке журнала. И мне кажется, ничем особо сильно не отличается от представленной в оригинале. Ну, и Конечно же, тут можно макияж поработать и все прочее. Но, тем не менее, уже, по-моему, красота. А теперь, как я и обещал, где же можно скачать эти фильтры великолепные и как их установить. Ну, во-первых, я уже э, рассказывал, как их устанавливать, эти фильтры, и где их скачивать. Вот под, э, подсказка будет, пройдите, посмотрите, освежите в памяти, кто забыл или... Посмотрите, кто еще не видел это, это видео, там я все рассказываю. Кроме того, ссылочки на скачивание будут, как всегда, в описании под видео. Ну а вообще, заходите на мой аккаунт Boosty, ссылка, естественно, будет все. Здесь представлены, во-первых, нейрофильтры Photoshop для версии 2022, которые можно или по подписке приобрести, или просто купить за 160 рублей, открыть пост и скачать. И нейрофильтр для Photoshop 2023, который также вот можно за 160 рублей открыть и скачать. разница в них практически никакая. Единственное, что версия фотошопа и для 2022 там установщик есть, можно не думать, не париться. А для версии 2023, там нужно просто ручками скопировать в определенное место. Место, которое будет тоже вот в описании под этим роликом, под этим видео. Я выложу, куда нужно закачивать, записывать вот эти вот фильтры. Вот такие вот пироги. С вами был канал Секреты Ютубера. Не забываем подписываться на канал, кто еще не подписался все-таки. А то я смотрю, вы смотрите в основном без подписки. А надо это как-то дело исправлять, поэтому давайте нажимаем на пимпочку, чтобы она из красной превратилась в серенькую. Ставим лайкосик под видосик, не забываем жмякнуть на бубенец, и все будет окей. С вами канал Секреты Ю Ютубера, всех вас обнял-поднял, до новых встреч.